Привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня я решила открыть новую рубрику на канале, ну как новую рубрику, просто сделать скетчи на тему дурацких или не очень советов из интернета. А это рубрика «Советы из интернета», где я буду находить различные советики и показывать, как они работают в реальной жизни и работают ли вообще. Дело будет обстоять таким образом, то что я буду заходить в интернет, находить какие-то советы для девушек, мальчиков и прочее, и мы будем с вами читать, будем анализировать, работает это или нет, и потом будут небольшие скетчи и зарисовывать на эту тему. Я надеюсь, что вам эта идея понравится, потому что мне показался она гениальный. Я буду рада, если вы меня поддержите, а еще немножечко болею, поэтому у меня может быть конченный голос, но как бы да. Лайк, like, если ты тоже болеешь. Ненавижу осень. Осень говно. Тема сегодняшнего видео это «Как влюбить в себя мужчину». Так что, девочки, будьте на настороже, записываем советики и записываем, как не надо делать. Первое. Попросите его об услуге. Привет. Слушай, а можешь прийти ко мне домой? У меня компьютер сломался, надо, наверное, Windows переустановить. Все, давай, я тебя жду. Угу, пока. Может быть, чай попьем? Да нет, спасибо. А что ты делаешь? Диск форматирую. В смысле диск форматируешь? Ну, чтобы Windows установить. Какой Windows? У меня же фотки здесь! Слушай, а помоги мне шкаф передвинуть, а? И какой шкаф тебе передвинуть? Ну, не знаю. Вот этот давай. Ну, ладно. Туда? Я, наверное, домой пойду. Что ж, совет действительно очень дельный. Я сама много раз использовала его и приглашала к себе различных мальчиков, чтобы они для меня что-нибудь сделали, починили или что-то вот из этой категории. Правда, у меня это нифига никогда не работало, потому что... Потому. Обеспечьте зрительный контакт немного дольше обычного. Хм. тут главное, чтобы парень не подумал, что с вами что-то не так. Ты на меня. Отображайте его жесты. Один из самых распространенных способов, с помощью которых люди показывают себя с кем-то, это точное копирование жестов. Знаете, когда кто-то копирует мои жесты, меня это очень сильно бесит. Пишите ваше мнение на этот счет в комментарии, бесит ли вас, когда кто-то продирует ваши жесты или нет. Ну и как прошу твой день? Хотя да, знаешь хорошо, я вот сходила с подругами, встретилась, mm -hmm. купила чай нам новый. Я думаю, ты уже заметил то, что он такой вкусненький, mm -hmm. есть, черный. Посмотри, насколько он черный. Вот, Машка там решила забеременеть uh -huh. Вот, я забеременела, да, опять забеременела Я сказала, что пока я не хочу беременеть Вот, хочу кушать круассан ни в чем себя не отказывать Вот, ну как бы, а что еще поделать? Так вот и живем, надо купить еще ткани сегодня Потому что надо сшить новое платье Как бы, вот все. Мы совершенно друг другу не подходим Делайте ему комплименты, но в меру Этот совет можно тоже отнести к разряду хороших Но сами понимаете, то что главное не переборщить А на физре в университете Я выше всех по канату пролез Вау, ты такой сильный Самый сильный из тех, кого я знаю А по пути домой, кстати, мне девушка подмигнула Ну как же тут не подмигнуть Ты такой милашка А еще и тупанул Это оказалась моя бывшая одноклассница Ну конечно, ты же такой тупой просто Чего? Ой не бойтесь показывать ему свои недостатки знаете я бы на этот счет поспорила потому что знаете есть такие недостатки которые лучше показать потом. Я перепутала и налила себе обычное молоко. Ну, теперь ты знаешь, что у меня непереносимость лактозы. Хм. А может быть, не надо было есть только гороха? Денис! Хочешь анекдот расскажу? Давай. Ловочка подходит к бабушке и говорит, бабушка, бабушка, а мы вчера в школе проходили, что нужно говорить только правду. Так вот, я клубничное варенье съел в прошлом году, а в банку насрал, чтобы скрыть следы преступления. И тут в комнату входит и говорит, а я тебе говорил, что на вкус как дерьмо, а ты засахаровалась, засахаровалась. Покажите ему, что у вас много общего. Тоже так делаю, когда холодно. Он такой сильный. Ой, а я тоже так умею открывать быстро. Да. Угу. Ну, ладно. На попробуем. Давай, давай. Смотри, как я умею. Как он это делал? Я сто раз так делала. Что ты смотришь, скорую вызываешь? Что ты смотришь? А, -а, -а больно! Я тут, друзья, твистер пригласил. Ты не против? А, ну да, конечно, пусть приходит. Слушай, а можно с вами? Да, конечно, можешь. А Твистер можешь купить по пути? Что за глупый вопрос? Куплю, конечно. А вот и я. Да ты раньше всех. А Твиттер купила? Конечно. Еще тепленький. Умей наслаждаться жизнью без него. Да ты ж моя хорошая, такая малышка у меня. Ой, ой, ой. А с кем ты там разговариваешь? У каждой независимой женщины должны быть свои секреты. Да, малышка, да, моя сладкая, муки моя, маленький. Это уже вообще перебор. И последний совет. Будьте готовы уйти, если вам не отвечают взаимностью. Настоящая женщина знает, когда пора прекратить добиваться объекта своей симпатии. Она должна быть сильной и независимой. Что делаешь? Работаю. М -м. А я вот сегодня в магазинчике была и купила себе кое-что интересненькое. Хочешь, покажу? Наверное, это да. <музык> Посмотри. Ну, разве не прелесть? Наконец-то закончил. Ох, на чем мы там остановились? Ну платье. А мне идет. Как вы думаете, реально ли помогают такие советы из интернета? Мне кажется, что есть парочка отдельных, но не стоит, конечно же, слепо доверять всем этим советам на 100%. Надо найти, что ли, баланс и как-то пытаться маневрировать вот всем вот этим. Не следовать тупо тому, что пишут в интернете. Я надеюсь, что вы это поняли, посмотрев мои скетчи. Кстати, пишите, какой из скетчей или ситуации понравился вам больше всего. Кстати, пишите в комментарии ваше мнение об этой рубрике «Советы из интернета» и можете писать также в комментарии, какие советы мы с вами проверяем в следующий раз. Не забывайте подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны, ставьте лайк, если вы тоже болеете, как и я, и вам понравилось это видео, а мы с вами увидимся уже очень скоро, всем пока и до новых встреч!